Здравствуй! Сегодня мы смотрим тему, которую ты прислал, что она чувствует к тебе прямо сейчас. сейчас. Ну что, я беру, естественно, мы смотрим чувства, я беру магию наслаждений и Ленорман. Если что понадобится карты у меня рядышком, возьмем что-то еще думаю вряд ли понадобится, потому что эти карты раскрывают самую самую глубину чувств. Что она чувствует к тебе в данный момент здесь будет три варианта для страждающих что она чувствует к тебе прямо сейчас. Так, вариант номер раз, вариант номер два, вариант номер три. Так, смотрим, загадываем. Ну, посмотри, какой из коридоров ты бы хотел оказаться. Ну Вообще я советую смотреть все варианты, потому что ты наверняка пока не обладаешь той интуицией на достаточном уровне, а может быть и обладаешь, Ну тогда напиши мне об этом, насколько у тебя совпадает то, что я делаю, именно когда первый раз загадываешь, да? не перезагадываешь ли ты. Так вот, если ты посмотришь все три варианта, ты сразу поймешь, где твой и правильно ли ты загадываешь. Итак, ты уже выбрал, да, давай, выбрал, <с> ну если что, нажми на паузу, ну а мы начинаем с первого варианта, так, я уже не помню, где первый, где второй, где третий, так, не помню, уже представляешь, ну давай с этого начнем, да, с первого варианта, пускай это будет первый вариант, карта Верховный суд аркан. Что она чувствует? Ты знаешь, сейчас она находится в очень серьезном состоянии переосмысления вашего прошлого. Это я могу точно сказать. Очень серьезный аркан. Он говорит о том, что Возможно, многие, кто под этим вариантом, ребята, имели серьезные отношения с данной женщиной да, своей. То есть это могла быть семья, это могло быть гражданский брак, это могла быть какая-то ситуация, где вы уже были родны, родными, да, где вы уже были людьми, которые прочувствовали друг друга очень сильно на достаточно глубоком уровне и возможно сейчас возможно сейчас происходит некая какая-то ситуация у вас вот последнее время, да где вы либо не вместе либо решаете какую-то ситуацию серьезную может быть конфликтную, но не обязательно не факт, но вам очень нужна поддержка друг друга, вот это я хочу сказать вам очень важно а, быть сейчас друг с другом а, на одной волне как бы. Если вы не вместе, например, поговорить. Если вы, ну да, вот списаться, либо позвонить друг другу. Либо, либо если вы в конфликте, то найти в себе силу прийти и как-то вот поговорить о той проблеме, которая нависла над вами. Ну это очень серьезный аркан. Он говорит о том, что это неспроста. Та ситуация, в которой вы себя находите, она неспроста. Так. Что у нас идет? Пятерка Пентаклей. Здесь ситуация желания увидеться. Здесь мужчина очень соскучился. Здесь мало свиданий, мало, мало возможностей увидеться. Здесь ситуация того, что есть чувства карта отшельник да не хватает любимого человека чувство здесь однозначно есть да туз пентаклей говорит мне о том что здесь отношения были либо прерваны либо по какой-то ситуации невозможность именно невозможность начинания этих отношений но мужчина будет действовать здесь туз пентаклей говорит о том что чувство очень серьезно. Здесь глубина, большая глубина между вами. Помните, я говорила, даже в Старшем Аркане это считывалось. Туз Пентаклик говорит о вашем слиянии. слиянии на очень глубоком уровне. Вы как пара уже здесь. Но вам не хватает, да, остановка карта Старший Аркан, смерть. Остановка отношений здесь по причине... Причин здесь может быть много, здесь может быть даже причина э, уход в другие отношения. Здесь даже такая причина может быть. Но остановка это не Верховная жрица, да, здесь есть третьи лица. Эти отношения, скорее всего, прерваны. Причина этому другая женщина. То есть, эта причина больше мужская. То есть мужчина совершил некий, да, подвешенный. Мужчина э, все в старших арканах, ребят. Просто невероятно. Мужчина в то, причина в том, что мужчина, кстати, пашмиче очень ревниво, наблюдает за женщиной. Мужчина ушел из отношений, в которых он себя не мог проявить. На том уровне, на котором хотел. Да? Здесь очень такой любовный посыл. Что она чувствует? Давайте спросим у карт, что она сейчас чувствует. Семерка Пентакли, она вас ждет. Она чувствует, что семерка жезлов, обе семерки, очень активные карты, она чувствует, что вы должны бороться за эти отношения. Здесь женский посыл в том, что женщина не выходила из этих отношений. Женщина очень страстна к вам, она привязана к вам. По тазу пентаклей именно на магии наслаждений я могу сказать, что эта женщина вам очень дорога, вы не хотите ее терять. Именно поэтому в Синтификаторе выходит Верховный Суд. То есть это момент того, что над вами этот ангелочек любви, да, который как бы зовет вас и не отпускает. Вы находитесь в других отношениях, но между вами есть что-то, что не дает вам успокоение, карта подвешенной, семерочки, будет борьба, да, королева чаш, вот она и сама вышла, женщина очень скромна, нежна к вам, любима вами, она бы хотела, чтобы вы были с ней, а что она чувствует, она чувствует к вам любовь, вы наоборот, здесь король мечей, человек, который по магии наслаждений очень как вам сказать? Уровень того, что вы... Ментал, ментал ваш переполнен мыслями о ней. Но вы пока не действуете. Вы пока не с ней. Вы отшельник. А любит ли она вас? По королеве чаш могу сказать да. Что она чувствует? Любовь. Вы же прячете свои чувства в глубине сами с собой в борьбе по семерке жезлов пытаетесь ситуацию выровнять у вас мало что выходит ваши отношения приостановлены но вам от этого еще хуже, вы думали когда останавливали их вы думали, что вам будет очень легко ну как бы, да Поставить точку и уйти. Но оказалось, что эта ситуация для вас проигралась полностью со знаком наоборот. Поэтому выходят такие карты. Давайте посмотрим на Ленорман, что он чувствует к вам. Хотя здесь уже все понятно. Вот карта мужчины выходит. Карта Аист. Она чувствует, что она вам родной человек. Вы тоже самое чувствуете. Карта ключ. Вы хотите быть с ней. Вы хотите быть с ней всегда. Карта ключ, карта мужчин говорит о том, что... И карта совы. Вы хотите постоянного общения. Вы хотите убрать эту остановку по карте ключ. Что еще? Карта маски. Вы не показываете свои чувства сейчас. Вы полностью закрылись. Карта лупа. Но ну, наблюдайте. Уже выходил у нас по таро мечей, ваше наблюдение. Вы заняли такую позицию по отношению к этой женщине. Вот и ваша женщина вышла. Она для вас очень желанна. Здесь два синтификатора в этой кар... колоде Таро, да? Ой, колоде Ленорман. И вышла именно вечерняя женщина, чувственный уровень. Вы сходите с ума по этой женщине, и... но сами себе не даете как бы а, возможности ну, как бы реализовать это пока, да, по карте Старшего Аркана смерть. Вы подвесили эту ситуацию, да, это достаточно давно у вас уже происходит. Что она чувствует к вам? Давайте посмотрим. Она чувствует, что вы как дети глупые, что вы, как это сказать, не, не, можете, ну, не можете ничего сделать в этой ситуации, да, что бы она хотела. Она бы хотела с вами... Общение, но на уровне просто общения, наверное. Потому что здесь выходит карта собака. Еще я могу это прочитать как новое общение дружеское, да, то есть э, она понимает ситуацию между вами. И, естественно, не хотела бы э, быть, как вам сказать, э, тут женщина достаточно. Ну, у меня так получается, что на раскладах у меня всегда выходят достойные особи женского пола. Здесь женщина, понимая ситуацию, понимая, в какой вы находитесь ну, в своей личной да, ситуации в жизни, она бы хотела с вами нового общения на другом уровне. Но так как вы показываете карту маски, да, может быть, кто-то из вас, мужчины, показывают безразличие, она прекрасно понимает, почему вы так себя подаете, так себя ведете. И она бы хотела, чтобы вы все-таки проявляли как-то свое внимание к ней, возможно, просто дружеское. Даже вот такой момент я здесь считываю. Да, карта мосты. Вот то что, то, что я сейчас сказала. Карта мосты женщина. Очень хотела бы с вами собственно ну, чтобы вы не рушили то, что вы разрушили, возможно, да, по старшему аркану смерть. Вот карта на обороте рыбы. То есть чувство. Она чувствует ваши ощущения да, от этого взаимодействия. То есть здесь люди любят друг друга, но играют... Не, вернее, не женщина играет, а мужчина как бы отстранился, показал своего короля мечей, то есть такой более уровень отстранения по причине того, что у него есть другие отношения. По поводу женщины вы спрашиваете, есть ли чувство. Да, чувство у нее есть. Но мне, честно говоря, тут женщину смотреть не хочется, потому что здесь я все понимаю. и так. мне интересно посмотреть, есть ли чувство у вас. Впервые я, наверное, на раскладе смотрю, есть ли чувство у мужчины, который заказывает этот вариант. Да? Ну, давайте посмотрим, играете ли вы, потому что карта маски наводит на мысль, зачем вам такие отношения. Да, скрытные Вот, карта игры Видите, у вас все-таки не такой глубокий уровень да, Погружения Ну, опять-таки, карта кольцо То есть вы двойственны Здесь показывают ситуацию Смотрите, как интересно Игровые кости да, и кольцо Здесь показывают, что вы На самом деле играете э, Играете отношениями очень часто с женщинами. Но сейчас, в данный момент времени, вы играете теми отношениями, в которых вы находитесь. То есть, это может быть официальный ваш брак, либо... То есть, вы там, ну как вам сказать, вы не особо цените их. Вот такой вариант. Давайте посмотрим, будет ли у вас взаимодействие. Вообще, к чему, если оно будет, к чему оно приведет? Давайте посмотрим на картах Ленорман. Карта сердца. Ну что ж, я могу сказать, что ваша любовь возможна. При условии, что вы определитесь, что вам нужно в жизни. Здесь мужчина обладает несколькими отношениями. Наоборот, у нас карта лабиринта. Мужчина немножко потерялся в своих... Ну, как бы он искал искал вот этих вот проявлений, да, искал такую женщину, да, вот королеву чаш, она ему как бы была дана по Верховному суду. Но в данный момент времени он поставил это все как бы так, как он поставил. И нам карты Виннорман дали понять, что здесь есть чувства с вашей стороны, с ее стороны, но вы... А играете по каким-то своим правилам в тех отношениях серьезных, в которых вы сейчас находитесь. Здесь такой вариант. Выходит на у нас мужчина. Мужчина что? Вам пришло время сделать выбор карты-часы. То есть для вас этот выбор, на самом деле, ваша двойственность он перед вами стоит очень-очень давно. Почему? Потому что по Верховному суду, вот эти отношения, на которые мы сейчас смотрели, есть ли чувства. Эти отношения у вас достаточно давно. Существует в, э, в приоритете, но из-за того, что вы находитесь в пятерке пентаклей, пятерка пентаклей – это невозможность невозможность да ощутить это, невозможность прожить это, невозможно, невозможность находиться в этих отношениях, вы остановили их, да, то есть, ну, само собой, разумеется, произошла, естественно, остановка вашего сердечного уровня. И вот здесь, вот, я могу сказать, что карты просто показали все как есть, без прикрас, что женщина на самом деле вам и по судьбе, и по накалу чувств да, она вас ожидает, семерка пентаклей семерка жезлов карты подвешены, тут как бы все понятно, ну что ж первый вариант был у нас таков я надеюсь здесь многие узнали себя поняли, что карты и собственно мой расклад для них был очень даже полезен напишите, отпишитесь в комментариях Поставьте лайк, если вам понравилось. <смех> Мне очень интересно, всегда интересно, насколько точно я вас описала, и что у вас дальше происходит, и как помог вам тот или иной расклад, которых у меня на самом деле очень много. Я даже за... иногда даже не знаю сколько их, но около ста, наверное, уже. В общем, подсчеты не веду. Этот расклад, он прям показал в очередь, все, что у вас на данный момент есть. Давайте смотреть второй вариант. Ну что, если чувство, карта старшего аркана маг. Что я могу сказать? Что-то магическое есть в этой женщине для вас. Она вас чем-то сразила. И вас это очень как-то на чувственном уровне будоражит. Здесь уникальные ощущения, вибрации, здесь ощущение какого-то. Понимаете, здесь не просто магическое что-то, да, не просто волшебство, здесь огромная тяга. Тяга такая, которая не может ничем.. Зами... Нет замены этому, да, нет остановки, как бы карта звезда. Видите, как интересно сегодня карты показывает второй старший аркан. Женщина, ваша звезда. Она обладает ярчайшей энергетикой ярчайшей, может быть, внешностью, внешними данными, какой-то самобытностью, какой-то импульсивностью, которая вас зажигает. Вы просто в восторге. Есть такой уровень. Есть ли чувства? Ну что ж, пока я вижу синтификаторы вашей женщины. Шестерка чаш. Да, чувства есть. У этой женщины есть к вам чувство. Более того, вы почему-то не вместе. Мне показывает, что она смотрит на фото, где вы вместе, в поцелуи, может быть, это ее просто образ того, что она это представляет, но не суть важна, карты показывают ее в каком-то таком состоянии, что она, как бы, сидит и просто смотрит. Она, может быть, кто-то из вас мечтает об этом, не обязательно она, но есть такая очень большая тяга, да? Тяга. Четверка Пентаклей да, однозначно здесь чувство есть. Причем вы для нее цены. Она бы хотела взаимодействия с вами. Женщина я могу сказать, очень противоречивая. Здесь, я наоборот, я посмотрела девятка жезлов такая, знаете, которая никогда первая не идет на сближение, никогда не выдаст свои какие-то стремления, планы. Она какая-то очень закрытая по четверке пентаклей, но в то же время вы очень ей нравитесь. Вот, кстати, здесь на карте вот кто любит магию наслаждений. Здесь показан а, такой сюжет: женщина сидит в кресле в таком красивом белье, и мужчина с таким, знаете, вожделением, а, трогает, гладит ее грудь, и она в экстазе, то есть вот, вот такой момент я спросила, если чувствовала, вот у нее может быть такая картинка прокручивается в голове, потому что на данный вопрос вышла такая карта да? то есть возможно у вас между вами этого нет и она себе представляет эту картинку семерка пентаклей женщина вас ожидала здесь как бы ожидает ожидала, будет ожидать здесь вы сами можете как бы у каждого свой уровень. У нас сегодня, как и всегда, это прогноз онлайн. То есть, если вы нашли себя в позиции, что это ваши прошлые отношения, ну, к примеру, да, можете понять, что женщина вас ожидает вашего появления. Если это ситуация с пока не проявленными отношениями, у вас не было близостного плана, вы пока просто на уровне... Ну, как бы знакомство, либо даже пока не знакома, вам она нравится, то ожидайте. Чего ожидаете? Сейчас давайте посмотрим. Ожидайте ту за чаш. То есть вы нравитесь этой женщине, она с вами будет испытывать удовольствие. Я спросила: чего ожидать? Туза чаш любовного раскрытия между вами. Здесь, на этой картине, показана сладостная сцена вашей любви. Здесь огромный на подоконнике, видите, стоит такой кубок э, любви, и в нем такая сладость, и сверху такая клубничка да, плавает. Здесь, понимаете, здесь упоение друг другом, сладостное упоение друг другом. если ли чувства? Однозначно есть. По пятерке жезлов, которую я взяла еще одну карту, решила взять, и карте солнца, да, на обороте, успех в любви, то есть вас ожидает успех в любви. Да? Если чувства, да, они есть, будут, и в будущем будет успех. Но по пятерке жезлов должна вас предполагать Предупредить, что у женщины очень много поклонников. Но оно и понятно, здесь звезда выходила, старший аркан маг. Здесь много поклонников, шестерка пентаклей, много желающих с этой женщиной встречаться либо просто общаться возможно у вас будет ревностный план да вот во время вашего взаимодействия по правосудию да то есть я вам просто говорю и карте отшельник не нарубите дров почему потому что э, здесь такой выпал э, ну такая характеристика самой вашей загаданной особы чтобы не быть одиноким старайтесь по пятерочке жезлов проявлять больше активности для того, чтобы завоевать такую женщину, потому что вы здесь выбрали очень нестандартного человека, который, собственно, обладает вот этой вот самой удивительной, может быть, красотой, может быть, красотой сердца, может быть, ну, какой-то удивительный человек который интересен не только вам но в вашем будущем вас ваш ожидает именно туз чаш прекрасный вариант здесь раскрыт на магии наслаждений давайте посмотрим на ленорман ну что ж если чувство если чувство? Однозначно, карта букет, говорит карта лупа, во-первых, мне она говорит, это карта букет, да, что здесь очень красивая женщина, здесь женщина, которая обладает магнетизмом, ну, мы уже это говорили по старшему аркану маг, звезда Ленорман, как бы все это продублировала колода, да, но... Вот по этой карте лупа я могу сказать, вы любите наблюдать, вот вы мало действуете. Поэтому для того, чтобы этот красивейший бутон, который вот в карте букет оказался рядом с вами, да, вот чтобы вы были одним букетом, если так красиво поэтически выразиться, нужно не только наблюдать, нужно действовать. Да, вот пятерочка жезлов не зря здесь выходила. Активность должна быть, да, карта женщины. Ну что ж, сама женщина выходит, она здесь прекрасна, она с розой. Возможно, это ваша роза, которую вы принесете ей на свидание. Хотя, скорее всего, вы ее завалите розами. Я думаю, здесь будет не одна, а миллион алых роз. Ну что ж, давайте смотреть дальше. Да, карта сердца и компас. Если чувства, конечно, они будут. Компас говорит о том, вы можете прийти в этом направлении к проявлению вашего сердечного потенциала вдвоем, да? пока вы на пути. То есть, скорее всего, здесь загадали мужчины, которые увлечены женщиной, но пока не имели возможности с ней сблизиться. Здесь такой вариант. Если вы себя нашли в этой ситуации, то я вас поздравляю. Наоборот, карта дерева. Здесь возможен родственный союз. То есть, здесь возможно продолжение. Скорее всего, эта женщина для вас напоминает вам кого-то, либо вы чувствуете, что она вам... Знаете, вот... Ну, в общем, вы сражены, а так как карта дерева у нас карта судьбы, и вот здесь карта мужчины, то, скорее всего, судьба специально вам такой подарок готовила в виде появления в вашей жизни, возможно, даже случайно, такой вот... Lady. Я могу сказать, что для мужчин, которые являются эстетами, этот вариант подойдет больше всего, потому что здесь проигрывалась очень красивая, достойная во всех отношениях личность. Еще одну карту возьму: карта чувств, карта рыбы. Ну что, если чувства прямой ответ: да, они есть. Карта часы говорит о том, что пока они не проявлены. То, что я вам помните, говорила минутку назад: скорее всего, здесь отношения, где либо вы пока не выразили чувства, либо это новые отношения, о которых вы пока только грезите, да, поэтому у нас уходила шестерочка чаш и так далее. Ну что ж, второй вариант у нас был потрясающий. Очень Красивый, давайте смотреть третий вариант. Сейчас потасую карты, да, чтобы они у нас четко показали третий вариант, у кого он что. Итак. Девятка чаш. Ну что ж, здесь чувства, которые уже существуют. Здесь есть чувство сразу дан ответ. Причем чувство двоих. Они, я бы сказала, эти чувства, скажем так, они они у вас, знаете, вот они у вас как бы в Константе, то есть вы постоянно чувствуете друг друга. Давайте посмотрим вашу ситуацию. Ага, королева Пентакли. Здесь даже есть намек на то, что мужчина в свою женщину, да, вот которую сейчас здесь загадал, как бы возносит на какой-то, ну, пускай будет небольшой, но пьедестал все-таки. Потому что здесь такой сюжет, сидит женщина возле своего красивого трюмо, да? мужчина склонился у ее ступни. Есть такой момент преклонения, как бы ее красотой может быть. Туз мечей говорит о том, что есть некоторые у вас разлады в отношениях, острые какие-то грани, которые возможно сейчас между вами происходят. Ну давайте посмотрим, что же такого. Что на уровне чувств? Шестерка жезлов. Я думаю, что вы боретесь за чувства этой женщины. Возможно, у вас есть соперник. Потому что шестерка жезлов здесь говорит о том, что вы что-то хотите победить. Или кого-то. Здесь выходит королева пентаклей. Скорее всего, ваша дама обладает... А, ну, то есть она либо замужем, либо она не с вами просто. И вы бы хотели, чтобы она обратила на вас внимание. Есть такой момент, но чувство между вами уже существует, Да, то, что я говорила. Четверка мечей, да, совершенно верно. У вас сейчас состояние невозможности менять эту ситуацию, ту сторону, которую вы бы хотели, молодой человек. Все застопорилось, да, что-то происходит, какой-то конфликт между вами. А, ну, понятно, что есть доля несвободных каких-то моментов в вашем проявлении друг к другу. Тройка мечей говорит о том, что я совершенно правильно указала на причину этого, есть треугольник. Треугольник может быть и со стороны мужчины тоже. Восьмерка мечей, невозможности э, быть рядом, да, невозможности выразить свою близость, свою э, вот эту страсть, о которой мы говорили но женщина для вас очень важна вы не хотите терять эти отношения поэтому выходит туз мечей но вы бы хотели чтобы она вышла из тех отношений в которых она сейчас находится здесь такой вариант мужчина борется за лидерство мужчина борется за позицию того, что он лучше чем тот человек с которым находится в данный момент его любовь да? тут есть чувства обоюдные Давайте смотреть дальше. Десятка жезлов, да, у вас бешеный какой-то друг другу, ну, вы, вы друг друга считываете, во-первых. Но вам очень тяжело. Вы страстные, но вам очень тяжело друг без друга. Да, по жезлов. Есть у вас, понимаете, есть у вас тяга, и желание встреч. Вот, рыцарь чаш, только сказала, желание встречи, это и есть карта желания встречи, чувство однозначно есть. На главный вопрос расклада, да, темы расклада, на третьем варианте я ответила сразу. Сейчас мы подраскрыли вашу ситуацию, по шестерке Пентакли, я могу сказать, будет меняться ваша ситуация. В какую сторону, сейчас я скажу вам. но опять-таки, меняться она будет, потому что вы этого хотите, Меняться она будет. Это не застойная энергия. Ха, пажмичи. Ну вы ревнивый человек, вы много наблюдаете. Понимаете, вы человек, который а, не привык, а, ну, как это сказать... А, не привык действовать продуманно, что ли. Есть доля каких-то мальчишеских выпадов в этих, в этих проявлениях. Ну, у вас много. Да, шестерочка Пентаклей говорит о том, будет у вас взаимодействие. Возможно, не такое, как вам хотелось, скоро не такое большое, не такое гармоничное, не такое, ну как бы не так по поступкам, да, не такое... Вы не сможете сразу возобновить ваши какие-то отношения. Но то, что вы будете общаться, это 100%. Карта император, да. Вы бы хотели быть главным мужчиной этой женщины. То, что я говорила. Будет у вас взаимодействие, карта подвешена. Все это у вас давно длится. Вы считаете, что император как раз вы... Понимаете, что эти отношения даны вам и ей для того, чтобы вы были вместе. Вот такую позицию, да, карта звезда выходит очень далеки вы сейчас, не имеете возможности. Ну, во-первых, сертификатор того, что вы эту женщину безумно любите, цените по карте «Звезда». Но вы не можете сейчас быть вместе. Вы очень далеки. Выходит король жезлов. Ваше желание поменять, встретиться, увидеться, поменять эту ситуацию. Вы бы хотели, чтобы сокращена была дистанция. Карта «Влюбленные» сама перевернулась, чтобы был сделан некий выбор. Скорее всего... Скорее всего, выбор предстоит и вам, и ей, потому что она королева Пентакли, вы император. Возможно, у вас тоже есть отношения, которые вам мешают... Так или иначе выразиться, да, опять-таки, найти, может быть, время, найти, может, возможность с этим человеком увидеть. Четверка мечей, четверка пентаклей выходит сейчас на обороте. Очень ценна для вас эта связь. Связь и эмоциональная, и душевная. Карта мир. Вы одно целое. Вот здесь, вот, понимаете, здесь вышли такие карты, которые указывают на то, что здесь настоящие чувства. Тройка жесла много планов вдвоем общаетесь ли вы, влюбленный, карта опять выбора выходит, и двойка чаш. здесь настоящее чувство любви, то есть люди должны быть друг с другом, ну так суждено, они не зря встретились, нельзя, не зря узнали друг от друга, но по причине того, что, не знаю, брать ли тут карты или норман, тут все понятно, по причине того, что они находят себя в других связывающих обязательствах, я уже об этом говорила, они не могут быть вместе сейчас, на данный момент. Но эта ситуация, она может быть в развитии. Карты не показывают, насколько это быстро произойдет, но это возможно, потому что здесь в данном случае два раза карты показали, что нужно сделать некий выбор. То есть выбор вам предстоит, если вы хотите быть вместе. да? Что касаемо Ленорман, ну хорошо, учитывая ваше нетерпение, я возьму несколько карт. Карта книга, она ваша судьба. Вы ее судьба, вы ее долго искали. Карта лабиринта. Уже у нас выходила в одном из вариантов. Это карта маски. Видите, вы находитесь сейчас в таком состоянии, что вот ну как бы это не ваша, не ваша жизнь, которую вы проживаете. Карта женщины. Карта женщины выходит. Что, что нам хоч, хочется сказать? Карта женщины. Что она хочет сказать? Она, может быть, вам что-то хочет сказать сейчас. А что она хотела бы вас видеть? Карта свидания. Вот я задала очень простой вопрос. Вышла женщина. Что она хочет вам сказать? Она хочет сказать, что она ждет вас. То есть есть такой момент здесь, что люди любят друг друга, но не, ну, как бы живут призрачной жизнью. Как бы не своей жизнью. То есть они не в тех отношениях, в которых они хотели бы быть. Мужчина, давайте у вас спросим, что у вас, что... хотя что-то спрашивать. Мужчина находится в состоянии желания общения, вот карта СОВЫ. Карта выбора, смотрите, карта выбора 22, полинормал Мужчина, делайте выбор. Вот, опять карта до двое кубков. Но вы понимаете, вот как карта гадают сегодня? Вот, смотрите, вам нужно чего-то лишиться, чтобы получить эти отношения. Ну, то есть, вам нужно выйти. А, ну, вы как бы, вот, смотрите, вы по этим двум связкам, я могу сказать, что вы очень много прошли моментов, где... У вас была возможность сделать этот выбор, но вы его не делали и вы теряли, очень много теряли именно в своем эмоциональном плане, в своем душевном, возможно даже в здоровье, именно потому что вам тяжело, у вас выходило уже десятка жезлов здесь на Таро. И ей тяжело, и вам тяжело, у вас ну как бы потери, вот вы не чувствуете себя счастливым, реализованным. Вот здесь вот в этих картах крыса и вот игра, вы играете, играете. Вот поворачиваются карты сами, они живые. Вот карта гроб, у вас закрывается, закрывается ваш, ваше сердце, чувственный план. Вы не живете сейчас, ну, вы, вы не кайфуете. Понимаете, вы не реализованы. Вы бы очень хотели рвануть туда, куда вас рвет ваше сердце, ваши помыслы. Вот карта мужчины выходит. Мужчина, что ты хочешь нам сейчас сказать? Скажи, что я хочу этот выбор. Вот у меня два варианта: две двери. Я хочу одну дверь закрыть, а вторую открыть. Это говорит ваш, понимаете, образ, двойник. Вот, вот двойник ваш сейчас говорит Куда я хочу пойти К своей мечте Видите на карта звезды Она ведь выходила Вот карта звезда на Таро только что Я хочу пойти к ней Видите, откры... лестница, открыта дверь Оттуда свет Оттуда светит эта звезда Карта звезда Я хочу пойти к своей мечте Да Пойти, видите Пойти приплыть Карта «Перемен», карта «Корабль» Ленорман. Я хотел бы, я хочу, я, скорее всего, это буду делать, но это уже решать вам карта мечты карта перемен я хочу перемен я хочу исполнения своей мечты ну что ж прекрасны были три варианта они были абсолютно разные но они были с посылом того если чувство я думаю я полностью раскрыла для вас все эти моменты все эти вопросы вы получили полностью ответы на ваш запрос и надеюсь вы пославите мне очень много в общем, пошлете мне много света в ответ в виде ваших комментов, лайков, подписок и репостов. Почему? Потому что я обожаю, когда выходят такие сумасшедшие у нас позитивные расклады. Во всех трех вариантах а, мне очень понравилось, как вас видит ваша визави, ваша женщина. И мне кажется, это невероятно круто, потому что... Судя по вашим взаимодействиям, были у вас и косяки, и много чего там такого не очень, как говорят, не алло, в общем, было. Но в итоге женщина о вас не забыла, королева жезлов. Королева жезлов – это в чувственном, э, в чувственном магии наслаждений, это женщина, которая хотела бы для вас... Да, примерить какое-то, видите, тут она наряжается, а вы на нее смотрите. Она хотела бы для вас быть самой красивой, самой желанной. Если чувство на этой карте все видно, что она именно для вас хотела бы цвести и расцветать, как этот цветок, да, который, который расцветает весной, и мы наслаждаемся его ароматом. Как этот цветок в карте, ключ, да, в клетке. Вы открываете клетку и наслаждаетесь именно тем. Выходите, как бы, да, из своей, своей ситуации, у кого она какая, где вы не. Ну, где были невозможны ваши чувства, о которых вы мечтали. наконец-то вы ходите на свободу и чувствуете запах весны, запах любви, запах любимого человека, и вы можете его обнять ощутить и поцеловать. Вот на такой красивой картинке я вас составляю мечтать дальше и реализовывать ваши мечты. Всего вам доброго. Я была рада побыть с вами и сделать для вас такое чудесное видео. Всего доброго. Пока.